Итак, друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Сегодня говорим на такую достаточно интересную тему, куда вложить деньги в 2019 году, чтобы их не потерять. Просто в последнее время такого количества запросов достаточно большое. Людям неважно сейчас, понимать, что возникают определенные сложности. То есть, людям точно может быть даже нет заработка, как минимум, что сделать, чтобы деньги не потерять в 2019 году. И поэтому давайте говорим, поговорим сегодня именно об этом. Но, как всегда, в большинстве своем можно констатировать, что большая часть проблем возникает в понятийном аппарате. Здесь нужно разобраться, что значит потерять деньги. Да? То есть давайте сначала, что, что в моем понимании или в понимании большинства людей потерять, а потом, соответственно, что нужно для этого делать. Итак, что же у нас получается? У нас получается, что потеря денег может быть в двух плоскостях. Первая плоскость это некий элемент, связанный с инфляцией. То есть, когда у нас в стране очень высокая инфляция то в этом случае получается что денежные средства обесцениваются и когда денежные средства обесцениваются люди теряют то есть если вчера можно было купить на 50 рублей куханку хлеба и пакет молока то сейчас на, на эти же 50 рублей ничего подобного не будет и из-за этого получается что люди так из-за этого получается что люди Считают, что они потеряли деньги, потому что на те деньги, которые у них есть сейчас, они купить могут меньше. А второй момент – это тогда, когда у вас начинается обесценивание национальной валюте, в которой вы храните деньги. То есть, если вы хранили денежные средства в рублях для того, чтобы потом в дальнейшем потратить в долларах, это может быть поездка, это может быть автомобиль иностранный, это может быть. Ну, любая трата в другой валюте, нежели чем вы накапливаете. И в этом случае получается, что если вдруг эта валюта увеличивается в цене, то в этом случае вы теряете, да, то есть ваши денежные средства обесцениваются то есть так называемый валютный риск. А, поэтому давайте рассмотрим два этих момента. Да, возможно, рисков может быть и больше, но в основном для большинства людей именно потеря денег другими словами связано или с инфляционной составляющей из-за того что инфляция обесценивает деньги или второй момент то что валютная составляющая растет в цене валюта та который который планируется совершить достаточно крупную трату так по первому моменту я опять сейчас не говорю о каком-то дополнительном заработке да? то есть я сейчас отвечаю на вопрос что нужно сделать для того чтобы денежные средства сохранить когда мы говорим о сохранении, ключевым элементом сохранения является тот факт, что нам нужно обеспечивать доходность наших вложений на уровень инфляции. То есть вот сколько у нас составляет инфляция, исходя из этого нам нужно получить сопоставимую доходность. А если мы говорим про то, что мы находимся в рублевой зоне и мы хотим сохранить наши рубли, сохранить покупательскую способность наших рублей, в этом случае мы должны инвестировать в инструменты, которые нам обеспечивают первое. То, что нам официально говорит с экраном, то, что нам говорит новый, то, что нам говорит Ростат под руководством нового руководителя. Да, то есть у нас инфляция в стране на 2019 год ожидается там, в начале года ожидалась где-то ну, от 5 до 5,5%. И в этом случае, соответственно, нам нужно обеспечить доходность в районе 5-5,5%. Есть наблюдаемая инфляция, да, которую мы непосредственно наблюдаем. Я не хочу впадать в какие-то высокие термины, но в данном случае мы говорим о том, что реальная инфляция в России находится на уровне 80%, не меньше. Да? то есть В этом случае для того, чтобы сохранить денежные средства, нужно смотреть на инструменты, которые имеют сопоставимую доходность. Что можно получить, то есть в каких инструментах можно получить в рублях доходность в районе 80%. Таковыми инструментами могут являться… Были предложения в начале года, это могут являться банковские депозиты, но сейчас таких ставок нужно, конечно, поискать. Но опять же, используйте ресурс банки.ру, достаточно интересно, я им пользуюсь, здесь вы можете по своему городу отобрать наиболее перспективные банки, наиболее доходные депозиты. Самое главное, у вас должен быть один вопрос, а входит ли данный банк в систему страхования банковских вкладов, и, соответственно, если там привлекательная ставка доходности депозита, если у вас вклад застрахован, то есть вкладывать туда не больше 1 250 тысяч рублей, чтобы это попадало, если что-то с банком случится, под страхование вкладов. Если сумма крупная, соответственно, нужно иметь несколько вкладов в нескольких банков или на разных людей их а Второе, что может обеспечить сопоставимую доходность, сопоставимую доходность может обеспечить покупка облигаций, надежных облигаций, ОФЗ с дюрацией, то есть покажется страшным словом. А в данном случае дурация это срок погашения, да, и можно проще, да, если совсем сказать, это не, не идентично, конечно, но то есть с погашением через два-три года, да, то есть данные облигации в настоящий момент имеют доходность там, от 7 до восьми процентов. Помимо всего прочего, инфляция замедляется. Мировые центробанки в частности ФРС на недавнем заседании заявила о том, что они снизят процентную ставку, у нас инфляционное давление в стране, в принципе, меньше, чем ожидал Центробанк, и в принципе нельзя исключать, что Центральный Банк России в ближайшее время понизит процентную ставку, то есть у вас будет еще дополнительный доход за счет того, что облигации вырастут в цене. То есть если вы покупаете облигации России ОФЗ через индивидуальный инвестиционный счет, то в этом случае вы однозначно справляетесь с задачей сохранить денежные средства, да, то есть вы не теряете даже получаете больше, возмещая свой НТФЛ ранее уплачен. Uh, ну, в принципе, на самом деле по поводу инструментов здесь uh, набор ограничен, да, то есть вот это или облигации, или депозиты в пределах страхования вкладов. Почему облигации? Говорю преимущественно про ФЗ, что это государственные облигации, а у государства сейчас достаточно средств для того, чтобы заплатить своим обязательствам, по крайней мере, в перспективе следующих двух-трех лет, это точно. А если говорить о том, что же можно добавить в этот класс активов, которые позволят защитить денежные средства, сперечь денежные средства в рублях в 2019 году, здесь можно в принципе посмотреть еще на какие-то интересные дивидендные истории, да, то есть компании, у которых являются выгодоприобретателями сильного доллара, слабого рубля высоких цен на сырьевые товары, то есть можно посмотреть компании, акции компаний-экспортеров, которые обладают дивидендной доходностью больше шести-семи процентов. То есть в настоящий момент действительно на российском рынке такие компании присутствуют, есть компании, у которых дивидендная доходность выше 10% составляет, они тоже могут быть очень хорошим инструментом для сохранения при определенной оговорке, да, что если мы говорим про акции, то да, акции они имеют э, такое свойство расти в цене и падать. И в этом случае получается, что рыночные риски никто не отменял. Если вы посмотрите на дивидендные акции, допустим на дивидендную доходность, на Центрального Телеграфа, Сургут Нефтегаза, да, то есть истории может быть достаточно много. Но акции в моменте, когда вам понадобится основная сумма денег, могут потерять в цене, да, и в этом случае рыночные риски никто не отменял, и в, этом, в этот момент могут они реализоваться и могут быть потери. Поэтому здесь с осторожностью, то есть если у вас на долгосрочные инвестиции, в принципе можно смотреть и на дивидендные акции. А это что касается того, вопроса, куда вкладывать деньги в 2019 году для сохранения в рублях. Давайте поговорим про валютную составляющую, то есть, что здесь стоит иметь в виду. Можно было бы говорить о том, что в принципе можно покупать еврооблигации, можно покупать американские трежерис, то есть опять прийти к тому, что есть доллар, есть риск, то, что вы в долларах тратите, и соответственно вам нужно тогда купить доллары и разместить инструменты, которые обеспечивают доходность на уровне долларовой инфляции в районе 2,2. Сейчас что-то сказать, что-то рекомендовать, что было бы доступно для российского частного инвестора, в принципе, этого практически невозможно. То есть, или это трежерис, или это еврооблигации, что требует признания квалифицированным инвесторам. я в принципе об этом не могу говорить, распространяться. Можно говорить, что можно покупать акции американских компаний, у которых дивидендная доходность выше 2,5-3%. Да, как вариант можно смотреть, но я уже говорил про акции. Вы можете получать дивиденды на уровне инфляции, но акции сами могут упасть в цене в ближайшее время. Поэтому, если вот вам важен вопрос закрытия валютного риска, то в этом случае мой совет это могут быть наличные доллары. А наличные доллары, да, то есть причем в соотношении 50 на 50, вы точно не заработаете если у вас будет соотношение 50 на 50, но в этом случае, если у вас будет 50% того, ну, средств в, в долларах, 50% в рублях, в этом случае вы будете абсолютно спать спокойно, потому что такой портфель позволит вам... А, почему он позволит спать спокойно? Потому что вам становится без разницы, сколько завтра стоит доллар. Если доллар дорогой, у вас половина портфеля вытянулась, другая половина снизилась, да, то есть как, как чаша весов, которая постоянно выходит в равновесие. Если наоборот рубль окреп, доллар ослаб, да, то соответственно получается чаша весов, ну то есть абсолютная сумма покупательская способность денег от этого не меняется, да, то есть она в принципе находится в балансе друг с другом. Но вы спите спокойно и вам в принципе плевать, что будет завтра да, с любой из валюты рубля и доллара. Если это евро, да, то, то же самое, соответственно рубль евро, да, то есть ну, 50 на 50. Некая такая чаша весов, которая, как знаете, как гироскоп которые постоянно стабилизируются, находятся в горизонтальной плоскости, вот если вы придерживаетесь такого распределения активов, вам в принципе становится все равно. Да, вы не зарабатываете, да, то есть люди же как говорят, Максим, скажи, сколько завтра будет стоить доллар а, а, и какова вероятность того, что он вырастет, я этот доллар куплю и заработаю. Я говорю, сейчас речь не про зарабатывание, сейчас для того, чтобы спать спокойно. Поэтому, как защищается от инфляции рублевой, на что обращать внимание, я рассказал. Как защищать валютные риски, в принципе, рассказал, чтобы спать спокойно. Если понравилось видео, то, соответственно, ставим лайк, подписываемся на канал, ставим колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, комментируем. Будут интересные комментарии, обязательно запишу видео. У меня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания вам и удачи.